Московские врачи спасли руку 16-летнего украинского художника. 16-летний украинец Егор Гусь, увлекающийся рисованием и комиксами, много лет боролся с четвертой стадией рака. На днях в московском онкоцентре имени Блохина подростку провели первую в мире уникальную операцию по удалению лучевой и локтевой костей вместо них установив титановый имплантат, напечатанный на 3D-принтере. Украинские хирурги сказали родителям парня, что его спасет только ампутация правой руки, в мире зафиксировано всего несколько случаев такой локализации опухоли. Необходимо было искать другие варианты. После операции рука Егора функционирует на 60%, последующая реабилитация, к великому счастью, позволит восстановить ее полностью.